Слава нашему Господу. Евангелие Иисуса Христа, оно простое. Оно не какое-то там замудренное, замысловатое. Не нужно думать, что его не могут понять обычные люди. Оно очень простое. Бог послал Сына Своего Единородного в этот мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Неужели это так трудно понять? Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес на третий день. Зачем Он это сделал? Для того, чтобы примирить нас с Отцом, для того, чтобы мы могли прийти к Богу, покаяться в своих грехах и чтобы иметь с Ним общение, чтобы слышать, что Он хочет от нас, чтобы мы могли исполнить Его волю, чтобы мы повиновались Иисусу Христу, ибо Отец говорит, слушайте Сына моего, ибо в Нем Мое благоволение. Мы должны слушаться Иисуса Христа. Мы должны слушать голос Духа Святого. Мы должны родиться от воды и Духа. И Евангелие очень простое. И то, что церкви придумывают и добавляют к Евангелию свои какие-то предания старцев, они придумывают свои какие-то религиозные ритуалы, обряды, какие-то у них там уставы церкви и все остальное. Они добавляют, убавляют от Евангелия. Это не есть хорошо, это не есть правильно. У вас есть Евангелие, вы можете взять, купить это Евангелие и читать его дома и следовать тому, что здесь написано. Исполняйте все слова Иисуса Христа, ибо каждый человек будет судим по словам Иисуса Христа. Вот. И не нужно говорить, что это очень сложно. Евангелие Иисуса Христа оно простое. Читайте то, что здесь написано. Слушайте голос Духа Святого, если вы уже рождены свыше. И следуйте за Господом в чистоте и святости. И да благословит вас Господь наш Иисус.